Чудеса техники, о которых мы читали в фантастических книжках, еще каких-то 10 лет назад казались недосекаемы. Но будущее уже наступило. Ридеры, гаджеты, телевизор, управляемый жестами. Благодаря Технодому за 10 лет эти чудеса прочно вошли в мою жизнь. И возможности, которые они открывают, безграничны. А время и силы можно потратить на более приятные вещи.